Stories. Я Вика, и я хочу Stories. Всем привет! У нас новый выпуск подкаста Stories. И сегодня у нас музыкант, композитор, артист. Хотя надо было сказать наоборот, композитор, <laughs> артист-музыкант, человек, который пишет музыку на заказ и делает собственный авторский проект. Но, что важно, он старается или старался зарабатывать на стримингах, у него не очень получилось, и не получилось это не потому, что у него не получается, а потому, что у нас какая-то существует проблема со стримингами, да, я так понимаю? Не только у нас, во всем мире, собственно говоря. Меня зовут Ратмир, я ну, пишу как раз музыку для видео, для фильмов, и параллельно веду свой авторский проект PTMP. Вот. У меня есть ну, релизы ну, на лейблах, также есть релизы ну, на стриминговых сервисах. сервисах, которые, к сожалению, тоже не очень себя хорошо показывают. — Вот. А, объясни теперь так. Во-первых, давай начнем. Какую музыку пишешь? Есть какой-то стиль и такой жанр? А, — Ну, я пишу, можно сказать, ну, если очень обобщить, как трип-хоп, инди краудрок, ну вот что-то такое. То есть э, экспериментальная музыка, там и электроника есть, и инструменты всякие, ну, uh -huh. акустические и э, разного рода эффекты. Uh -huh. А давно? Занимаешься? А, вообще, я в целом 10 лет занимаюсь музыкой. Ты учился или? А, сам я участвовал? учился, ну ходил преподавателем, а потом э, поступил в Глиера, э, ну, музыкальное училище, на факультет джазовой гитары. И Закончил? Нет, я ушел, потому что я сразу стал заниматься ну, написанием музыки И это меня увлекло больше, чем ну, игра на инструменте У меня есть друг, который сейчас учится на и вот Когда он учился, ему родные говорили, что ты понимаешь, куда ты идешь а Ты представляешь, что тебя ждет это еще хотя бы медицина. Ну, то есть там ты пошел на работу, у тебя есть привязанный, там, не знаю, госпиталь, еще что-то, если у тебя есть связи. Есть стабильная заработная плата. С музыкой, как мне кажется, изначально, это знаешь, это такое пальцем да, в Да, да, да. В принципе, это довольно-таки популярная история, что, типа, музыкант там ничего не может заработать. И вообще там, ну, многие родители как бы там, как бы, оберегают своих детей от того, вот. чтобы они занимались искусством в целом, даже не только музыкальным, а там, ну, художественным каким-то. Вот, и это, да, это есть такое, конечно. А ты сам верил в то, что а, с этого что-то будет? Вообще говоря, да, и я до сих пор, ну, то есть, вижу, что происходит, многое чего, я там не ожидал даже, что, ну, я так добьюсь, типа, ну, некоторых вещей, там. Ну, давай сразу, что то за вещи? Ну, вот, ну, я не ожидал, что там к 24 годам я напишу саундтрек, там, ну, всякое такое, то есть, ну, у меня будет такое качество записи, ну, как я сейчас слышу. То есть, ну, грубо говоря, те вещи именно специфические в отрасли, которые я думал, что будут намного позже, ну, возможно, с информационной средой, ну, благодаря настали быстрее, может быть, там, по каким-то другим причинам, ну, в общем, я, ну, в целом доволен. А как, Всем давай нравится. для таких молодых, так сказать, как будто ты уже такой пожилой, ну ладно, для таких юных музыкантов, насчет коммерции. Я не представляю, как этому музыканту получить первый релиз. О, ну, релиз, это как бы и коммерция, и не коммерция. Это я так разделяю, авторская и коммерческая с точки зрения самого автора, да, то есть я могу писать коммерческое, могу писать э, авторское. А релиз, э, ну, если ты, например, поп-музыкант, то, конечно, он, наверное, ближе к коммерции. Но суть в том, что э, в наше время ну, ты должен, естественно, для того, чтобы попасть на лейбл э, какой-то, э, если ты хочешь, конечно, попасть на лейбл, э, ну, на, ну, тебе нужна какая-то концертная программа, тебе нужно показать себя. То есть у тебя должны быть страницы в соцсетях, ну, какие-то, жизнь, в общем, в них. А у тебя должно быть, э, ну, какое-то там портфолио, естественно, ну, какие-то треки, да, там «Не один». Там, хотя бы три трека у тебя должно быть для того, чтобы... Ну, три видео, правильно так сказать, mm -hmm. с этими треками. Потому что, ну, просто три трека ну, там, в наше время не сильно канает. Вот. Um, ну, если эти три, эти три клипа, ну, хорошие, там, качественные, да, um, даже если, например, у них, наверное, нет просмотров, то uh, вполне вероятно, что uh, с поддержкой лейбла uh, ну, они появятся. Но суть в том, что тебе нужно, естественно, присылать всем, вообще вокруг, всем лейблем, которым ты считаешь, подойдет твоя музыка, писать прям на почту, все вот это вот максимально. Там есть знакомый, у него есть какой-то приятель там на лейбле, пиши, типа, ну, пробивайся. То есть есть, ну, Reddit, например, ты там тоже берешь, пробиваешься, там пишешь, переписываешься, общаешься, ну, если у тебя там, ну, в принципе, дружественная атмосфера с самим сервисом и с людьми там, то в целом тоже можно использовать Reddit как средство для популяризации, чтобы лейбл, когда ну, послушал твой трек и, например, он понравился, чтобы ну, был какой-то фундамент, грубо говоря, было какое-то ну, ощущение, что это продастся или там ну, как-то хорошо зайдет людям. Но в, ниш, в нишевой отрасли, конечно, это не совсем обязательно, то есть, если ты играешь какой-нибудь black metal, то тебе не обязательно там, везде пиарить себя на все сто, ты можешь написать хороший, хороший альбом, например, прислать его лейблу какому-нибудь и все, и ждать ответов. Ну, не одному, тому желательно, конечно, все равно побольше. Нишу. Но да, это, это в принципе ну, достаточно. Для, для остальных, конечно, там видео, все вот, арт, какие-то перформансы, желательно больше шума в информационной среде. Важно иметь, знаешь, как я это говорю, друзей и делать вот это вот э, сарафанное радио, знаешь, которое популярно, когда ты какие-то услуги предоставляешь для музыканта. Важно? А, то есть, ну, например, ты находишь клиента, ты с ним разговариваешь, вливаешь ему, создаешь с ним какой-то connection, чтобы потом он тебя зарекомендовал еще кому-то, а потом а, еще кому-то. Безусловно, кому -то. конечно. То есть у меня есть там друзья, которые там ну, работают в индустрии кинематографа, работают ну, в, в, с видео и прочим. И время от времени им, их друзьям тоже понадобится, ну, не понадобится, а, ну, они нуждаются, в общем, в какой-то звуковой или музыкальной обстановке в видео. И, да, ко мне обращаются, ну, я помогаю, там, чем могу, там, и со звуком, и с музыкой, собственно говоря, Это не сильно сложно. То есть, если ты хорош в своем деле, то, собственно говоря, тебе, ну, ничего особо не нужно, кроме, как, там, не знаю, друзей, ну, общаться об этом говоришь, если что ты месть. да да ну как бы если ты живешь этим делом то ты с, ну, прям полностью вот прям это твоя жизнь то тогда ну, ты в принципе скорее всего об этом очень часто говоришь и люди все об этом вокруг знают и как только возникает возможность они обязательно к тебе обращаются именно к тебе потому что ты там например ну, их друг естественно а, например ну, другие клиенты, да, там, с саундтреком, да, например, как у меня получилось. У меня, например, так вышло, что меня вообще как бы нашли просто в Фейсбуке, ну, там, послушали работу, и там, ну, как-то мы встретились с режиссером, пообщались, и, в общем, нашли какую-то связь, да, и как бы получилось так, что, ну, сценарий, который он писал, он мне дал ознакомиться, ну, и в итоге я стал писать саундтрек. До съемок еще. А другие видео, например, так, это ты а рекламы? другие видео, там, mm -hmm. рекламы, все это, на самом деле, проще э, просуммировать, потому что заказов не так много было, вот именно касательно рекламы. Но э, касательно э, вообще видео, э, многие музыканты зарабатывают на стоках. Mm -hmm. Есть разные, э, в общем, магазины, где, размещ... mm -hmm. где размещаются треки. И, получается, ну, музыканты просто туда присылают треки, в общем, эти ну, ставят цену и продакшены разные покупают эти треки. Ну, там, для видео, для всего, чего им только нужно. Ты можешь иногда найти да, эти видео, эти все клипы, а ну, иногда ну, не можешь, потому что, да, по-разному бывает. Есть разные стоки, есть дорогие стоки, где, типа, артисты под заказ пишут. Они очень-очень много работают, там, скажем так, у людей особо времени не остается для чего-то другого. То есть это вот прям, ну, прям работа. Ну вот. хорошо, а сколько человек может на этом заработать? Ты говоришь, прям работа, человек потрачивает вот ровно на этот сток. Есть, короче, крутые, трек, э, крутые стоки, на которых трек может э, получать, ну, ты можешь с одного трека заработать 600-800 баксов, 800 баксов. Вот есть. Но ну, ну, этот трек там, может быть там, раз в неделю, раз в две недели. То есть, как, если будет заказ, исходя из того, насколько ты хорошо пишешь, насколько там востребована твоя музыка, насколько там, ну, другие какие-то факторы. На, там ну, менее дорогие стоки, в них, конечно, ну, цена меньше намного, но покупателей больше, соответственно. Mm -hmm. И вот с ну, вот этими стоками, ты можешь написать хороший трек и получить прям огромное количество покупок вот, и ну, продаж, то есть, и заработать нормальные очень, приличные очень деньги, и ну, такое бывает. У меня там, например, трек хорошо очень продался с синт-поп, ну, в стиле синт-поп. Вот. Ну, сколько это, давай, если можно озвучивать цену, сколько это заработок? Ну, он мне приносил 600 баксов. Ну, смотри, это 600 баксов, то есть в общем он тебе принес или он дальше лежит на стоке и дальше может Он приносить... дальше приносит, да, да, ага, да. То есть это как долгосрочная бы... Долгосрочная перспектива. Да, да, да. То есть это как пассивный доход, ты выкладываешь, ну и типа оно просто приносит тебе деньги. Ну хорошо, давай, сток. Куда еще? Ну, заказы, Стоки, да, идея? есть заказы, да. Эм... Ну, концертная деятельность, в принципе, тоже, если не учитывать прошлый год, в целом, в теории это существует. И, естественно, естественно где-то Оля Полякова заплакала, которая выходила под Кабмин. И, разумеется, ну, конечно, ну, гонорары, вот это все, это, естественно, тоже, ну приличные деньги можно зарабатывать с этого 100%. Смотри, когда-то интервью смотрела, я честно признаюсь, я не очень люблю Потапу, но я посмотрела интервью, потому что он рассказывал, все-таки я тоже не очень люблю Потапа. он рассказывал о том, как музыканту заработать во время коронавируса. И он сказал, что, конечно же, все его музыканты, его мозги как-то там зарабатывают на концертах. Концертов нет, и они полностью перевели их в рекламу. То есть я так понимаю, если это топовый музыкант, концертная деятельность плюс корпоративы это главный источник дохода и самый большой ну, источник да корпоративы дохода. точно да тоже, тоже, тоже есть такое абсолютно верно то есть ну какие-то закрытые там вечеринки э, с, черт, черт знает что там происходит ну меня приглашали и я отказывался немножко вот немножко да потому что как-то мне не очень хотелось лезть в такое вот корпоративы да, реклама то да, это по-любому вообще ну очень топовый заработок там написали кока-кол или макдональдса это естественно ну, мощно вот в плане ну это же коммерческая прям история конкретная вот но еще кстати есть ghost writing вот ты сказала поп ну этот потап поп-потап Поп-потап, боже, Он, мы придумали а... ему новый образ. <свят> Он а, ведь ну, своим музыкантам сказал. Вот. Они, ну, если они, например, ну, это может быть они там афишируются, но в целом в поп-музыке ну, принято такой момент, как густ-райтинг. То есть ты можешь, например, познакомиться, там, знакомиться с людьми, пробиваться все время. Вот так же, как с лейблами, да, со своей <свят> авторской музыкой, ты можешь также с коммерческой музыкой поступать, естественно. Пропиваться, там, кричать, там, купить у меня музыку. Пожалуйста. Ну, конечно, общаться, в общем, с разными людьми и таким образом, ну, в индустрии. И таким образом, если ты хорошо пишешь музыку, то, естественно, у тебя могут выкупить права. То есть, ты как бы не писал эту музыку. Ты ее написал, но, ну типа, на бумаге ничего такого нет, это он написал музыку, там какой-то, Потап написал музыку, и все. И, ну, на тебе, естественно, денежку... Хорошо. Да, отвалили, это, да. да. То есть такая история абсолютно тоже не новая, там, если, ну, если порыться, там, можно найти, ну, например, информации, там, всякие про, ну, и статьи про, там, Леди Гагу, про Уикенд, да, да, вообще, все топы их им чаще всего пишут какие-то норвежцы, музыку, то есть шведы, это там, шведы, да, да там ну, что-то такое. То есть это абсолютно. Но они, как бы, мне кажется, это не скрывают, потому что Ну, здесь уже не особо скрывают. Как бы права-то э, выкуплены. То есть официально Леди Гага написала песню или там викенд ну, uh -huh. Но, ну как бы, ну, по источникам, ну, все говорит об обратном, и мы как бы никто не, не, не отрицает, поэтому все знают, что написали шведы. Но по, по документам написал там Потап, да, написал Weekend, да, или кто-то. А какой им от это? Ну, написали им песню, написали не песни. Ну, права, значит, роиалти ты сам. То есть ты берешь деньги, отшклябываешь автору, ну, нормально, отстигаешь ему большую сумму. А все остальные заработки, ну и права на концертную деятельность, ты же по сути, ну, получается, выкупаешь всю песню, да. значит, ты можешь не делать все, что захочешь. Как это шире бесконечное количество ремиксов на своей странице, в стримингах. То есть, ну, одна и та же песня может быть 10 раз, ну, как бы выпущена. Да. На, каждом, ну, на каждом треке по несколько прослушиваний, ну, там, не несколько, несколько, там, сотен, тысяч, миллионов и так далее. Вот, выступать с ней, в рекламу отдавать. У тебя полные права на ее использование. То есть, конечно же, ты зарабатываешь с этого огромные деньги. А, ну, а те, кто гострайтит, у них заказов тоже ну, нормально. То есть... То есть они как бы не проседают в этом Ну, они проседают. точно... Все у них в порядке. Да. Ну, в порядке. разные, конечно, гострайтеры бывают, но те, которые пишут для поп-звезд, они явно шикуют. Хорошо, давай теперь про стриминг. Это очень интересный вопрос. Потому что в Украине вот даже недавно Spotify появился, все начали кричать, волать, о боже, как это прекрасно. Для слушателя да. — да. Прекрасный пос... алгоритм. Ну, по сути. Ну, ну, там... И то и спорный вопрос, на самом деле. Ну, мне... Смотри, давай так, субъективно я как слушатель я скажу, мне подходит. Например, кто-то скажет там, про Apple Music, кто-то про YouTube Music, кто-то про еще бог знает что. Мне вот другой вопрос интересен. Человек как слушатель кайфует. А что из этого стриминга для самого музыканта? Рассказывали просто заграничные чуваки о том, что на самом деле роялти очень маленькая, то есть заработков с них нет. Вообще говоря, в, ну, вся эта история начинается, ну, если вот сравнивать с 90-ми, как вообще происходило ну, заработок музыкантов и прочее. То есть, например, в 90-х, конечно, тоже не сильно легко было, но, тем не менее, за, ну, например, альбом продавался за 18 баксов в магазине. Ну, например, магазин забирает 11 баксов. Дистрибьютор, который ну, позволяет тому, чтобы типа, ну, диск-магазин диск попал, 4 бакса. 2 бакса забирает лейбл, который договаривается со всеми ними. И артисту доста... ну, до... ну, получается получает где-то около 1 бакса. Вот с одного альбома за 18 баксов он получает примерно 1 бакс. Не очень удобная, не очень, такая, ну, не очень хорошая модель для артиста, но она работала. Мотивационная особенно такая сильная. Да. Потом появился в 2001 году iTunes. Он предлагал 10 баксов за альбом, например. Ну, там 10 песен. Помните, да, там такое что-то было? Один бакс э, за трек. Да, Вот это история. вот типа супер тема. Вот. iTunes забирает 3 бакса. Дистрибьютор, э, цифровой дистрибьютор забирает 3,50. Лейбл забирает примерно 1,75. И в итоге артист э, там мелочи типа какой-то получает. Но все равно что-то получает, окей. Один бакс за трек, это на самом деле, вот, вот я сейчас смотрю, и я понимаю, что это огр огромные деньги, типа, по сравнению с тем, что сейчас творится. Uh -huh. а, вот, ну, и так вот оно существовало примерно до 2007 года, ну, потому что в 2007 году многие лейблы уже, ну, многие лейблы записи закрывались поскольку модель перешла в цифру, да, то есть и многие там скачивали музыку, пиратство, собственно говоря, развивалось. И для многих независимых музыкантов стало намного удобнее закидывать самостоятельно музыку бесплатно на сервисы всякие, чтобы люди ее скачивали, и предлагать благотворительность. То есть, ну, фанаты сами, сами деньги, ну, Отдают. В общем, отдают, да. Вот. И в 2007 году примерно тогда появился Spotify. Вот. Он рос ну, постепенно, его главным конкурентом был iTunes, но не сильно долго, потому что в 2011 году Spotify э, очень неплохо поднялся и ну как бы в два раза больше, чем iTunes зарабатывал. И... Ну, и при этом отдавал, типа, как 70% роялти со всего заработка, mm -hmm. вот. И эта вся история с рекомендациями и с, ну, с таким подходом на стриминговых сервисах, она довольно неплохо развивалась, и параллельно там возникали новые какие-то идеи там, у Google и у Apple, как бы сделать iTunes типа в Apple Music. Но тем не менее, э, сам Спотик, Spotify, он не очень, в общем, хорошо помогал артистам. И первый из артистов, кто это заметил и как бы публично высказался, был Том Йорк, э, солист группы Radiohead. Он э, удалил свой, э, тогда у него был проект Atoms for Peace. И он удалил альбом Atoms for Samok и все свои сольники из-за бесплатных прослушиваний э, во время ну, бесплатного периода пользования Spotify. Uh -huh. То есть артист за бесплатное, э, ну, за, за то, что ты бесплатно слушаешь какой-то период Spotify, uh -huh. ты, ну, он ничего не получает. Хотя ты смотришь рекламу, слушаешь рекламу, э, смотришь баннеры и прочее-прочее. То есть зарабатывает огромные деньги Spotify, а no, ничего no. вообще. Ноль, no. да. И, ну, естественно, это не только Тумайорк. Вообще ну, не понравилось да, ему. Он сказал, что вообще стриминговые сервисы это последний отчаянный пук умирающего трупа. Красиво. Да, они договорились, ну, договаривались, ну, Том Йорк, Радио Радиохэт, и вся их команда договаривались насчет их последнего альбома, чтобы выпускать, ну, в общем, они там не сильно договорились, в итоге он с опозданием выпустился, и только в шестнадцатом году «In Rainbows» их альбом выпустился, и так далее, и все остальные ссорники. Потом есть другие артисты типа Тейлор Свифт написала в Wall Street Journal статью тоже разгромлющую про, по поводу того, что ну, нет, без, ну, что ее бесплатно слушают, а она как бы с кучей денег там потрачена, то есть вот этим гост-артистом, гост да, всем ну, звукорежиссером большой команде деньги отданы, но при этом ничего не происходит. Coldplay, Beyonce, Led Zeppelin, CDC, Beatles, Bjork. Ну, короче, все топы, которые да, да. нормально зарабатывают. Они которые... отказывались релизить вообще, ну, как бы, или, ну, вообще, чтобы у них были каталоги все, ну, вся дискография. То есть удаляли там, Jay-Z тоже три раза удалял свою всю дискографию. То есть это, на самом деле, серьезный вопрос, и, ну, многих ну, больших артистов это волновало. Вот. Вообще, собственно говоря, про сам Spotify очень много всяких мутных тем. То есть, например, в 2015 году Spotify обвинили в том, что он использует pay for play. Это такой, в общем, такая модель, когда ну, ты сам, как ну, ты артист, сам платишь за то, чтобы тебя воспроизводили. То есть ты не, не то что ну, мало зарабатываешь, а ты, а ты, еще бы, и доплатить, ты это сам это? должен заплатить. А может, у меня этих ребят, которые просто развивали Spotify, мне кажется, это просто такая рабочая схема. Это просто гений. Да. Например, ну... жалко, конечно. В 2015 году, типа в этом же году, ну, типа Spotify <с> как бы... Ну, есть информация, что они проси... ну, не то, что просили, а предлагали лейблам заплатить примерно 10 тысяч баксов за 6 недель mm -hmm. стриминга одной песни, чтобы она попадала в ротацию, то есть в плейлисты, вот эти все рекомендации, во все вот эти все вещи. Вот, и поэтому очень интересно в 2018 году этот Дрейка Скорпион ну, Дрейк этот, этот исполнитель, да. в общем, популярный. Потап. Он, да, как Потап. В общем, он попал... Ну, самое интересное, что ясно, что его лейбл отстегнул огромное количество денег, и Дрейк, получается, попадал в плейлисты, но он попадал в вообще нерелевантные плейлисты. То есть до того, что он попадал в жанр ambient музыки. Дрейк, Скорпион в музыки музыке или там Госпел. Или вообще э, лучшая британская best british. Красиво, типа да. плейлист. Да. Вот что он там забыл. Вообще, он канадец, американец, там, что-то такое. Ну, он вообще ни разу как бы не связан с этим всем. Я думаю, что это не только лишь с ним история, да. И это очень распространенный вопрос. Ну, и как бы он, к сожалению, до сих пор остается с разными другими артистами. Потом в 17 году фейковые артисты. То есть Spotify ну, был замечен в том, что э, в разных плейлистах, э, ну, там тематически, каких-то там, не знаю, например, там, «Сонная пианино, да, там плейлист какой-нибудь так называется, sleepy пиано что-то такое. Э, и там э, ну, не в конкретно в этом плейлисте, но в разных нишевых да, таких э, плейлистах были замечены в общем, треки у которых, когда ты нажимаешь там на артиста посмотреть, у него там ничего нет. Ни фотографий. Ты берешь ну, не фотографии а какого-то количества других треков. Ты заходишь на его страницу в соцсетях. Ничего нету. Вообще ничего. Никакой информации нету. То есть по сути артиста не существует. И из-за этого, ну, Spotify начали обвинять в том, что он, скорее всего, каким-то продюсерам доплачивают, чтобы, ну, платит, чтобы те создавали треки, которые будут органично вписываться в плейлисты для того, чтобы монетизировать и собирать роялти. А у этих треков огромное количество прослушиваний, так как они в официальных spotify плейлистах, там, ну, в... Ну, там, и на главных страницах, да. да. То, есть, и, то есть они платят артистам для того, чтобы уже просто ну, они сами собирали больше денег. Есть рэпер Фрил у нас, и он так классно написал о том, что ты же видел ее тоже. Типа о том, что буквально прочитаешь, что типа ты поши впахивай, собирай свой фан-клуб, как ты говоришь, шум создавай, и потом придут первые деньги со стримингов. Он так сказал, как будто правда музыканту стриминги дают доход. Я с твоих слов сейчас понимаю, что это ну, копейки. <связывая> Еще и э с проблемами. Если ты независимый музыкант э и твоя музыка не, э ну, не рэп, не трэп, э про трэп вообще можно очень много чего рассказать интересного, почему он так, э типа почему друг друга все начали копировать, и как это похоже, собственно говоря, на стоковую ну, историю, на YouTube-историю. Но, в, цел, в целом, если ты, например, опять же таки пишешь какой-нибудь IDM, Black Metal или там, ну, то очень специфическое технос, экспериментальное, то нет, ты ничего не заработаешь. Но, как бы, это, ну, это плохо, потому что, ну, получается, ты ну, ты вынужден писать популярную музыку для того, чтобы э, зарабатывать. Да. Если ты пишешь популярную, да, то в целом, может быть, ты даже и сможешь заработать. Но опять же таки нужно, чтобы к тебе привлеклось внимание продюсеры и прочее. Он говорит правильно то, что пишите музыку, ни о чем, грубо говоря, другом не думайте. Да. Потому что музыка в любом случае самая важная, и музыка, грубо говоря, всех победит. Все вот эти вещи, это, ну, это такое... Еще хотел спросить про стриминги. Ты сам тоже говорил, что заливал какие-то треки, правильно? Да, да, да. А где это было и какое? Ну, Получилось что-то заработать? А, нет, при том, что ну, на всех стримингах в сумме у меня там ну, могло накопиться приличная, приличная сумма, но при этом ничего ну, не вывелось, потому что для того, чтобы вывести минимальную сумму, нужно, нужно добиться определенного количества прослушиваний. И сколько? это не знаешь? Это очень разные, на самом деле, у разных сервисов и причем они варьируются, и иногда ты можешь даже не узнать это, об этом. Вот. Ну, то есть, смотри, ты узнаешь, когда когда тебе... Когда тебе, грубо говоря, приходят вот. деньги, да. И тебе, типа, так бэмс на телефоне, <свят> да? да? Ну, Привет! Ну, грубо говоря, ты... Вот, я не знаю, на самом деле, как с лейблами происходит, там вообще, наверное, очень ну, непонятно. Вот, что я на лейблах был только на одном таком на мастерской и там тоже все вообще было неизвестно на контакт особо не выходили а как я сейчас делаю, это я использую цифрового дистрибьютора, это как бы агрегатор, то есть ну, альтернативное название, это по сути платформа, которая заливает ну, треки или альбомы на стриминговые платформы и ты получаешь, ну они забирают какой-то маленький процент и ты просто забираешь все остальное вот. Но, естественно, это не лейбл, то есть они никакого пиара, никакого букинга, то есть концертной деятельности, ну, там, промо, видео, ничего от этого нет, они просто ну, доставляют музыку на, на платформы. Ну а дальше, ты же говоришь, что вот до этого, когда ты сам заливал, ты не получал, а с помощью дистрибьютора получал? Нет, это вот как раз я с помощью а, дистрибьютора с помощью тебе нужно заливать. Да, Все, да, да. Потому а ты что... ему сам еще и платишь за это? Ты... Да, ты платишь, ну там на самом деле копейки. Это... Но все равно получается, это, это... все равно Ты все равно платишь деньги для того, чтобы э... попасть. попасть. Да, ну да, пока минус. Потом, может быть, будет плюс. Ну, то есть ты останешься, будешь дальше заливать? И... В любом случае для музыканта самое важное это как бы связь с аудиторией своей, то uh -huh. есть общение, да, ну, какая-то коммуникация, так как музыка это, по сути, информативно-коммуникативная технология, и поэтому она, ну, ну, типа, нужна для того, чтобы был, как, был какой-то толк вообще с этого. А поэтому ну, присутствие трека на всех стриминговых платформах, в принципе, это обязательная вещь, конечно. Mm -hmm. Просто ну, это хоть... не, не, не самое важное для заработка или получения, ну, каких-то... То, ну, то есть это просто как тебе бонус, но заработ... заработать ты должен где-то в другом месте, как ну, я понимаю. Ну, как бы, да. Ты можешь заработать со стримингов, но, опять же таки, если огромные артисты mm -hmm. уже жалуются и уходят, и вот это вот все, ну, скандалы все эти происходят... Ну, кому рыпаться там до да, да, то, тогда. значит, они сами не очень довольны, даже они недовольны, то есть что, о чем это говорит, да. Если вот у Spotify там артисты то пишут э, петиции всякие, на которых, на которых Spotify э, отвечает э, еще одним видом pay for play. Ну, то есть, например, недавно был такой момент, что типа э, артист... Э, у артиста есть возможность получать меньше отчислений. Я э, постараюсь еще успеть сказать про эти, все эти отчисления, отчисления буквально. Но у артиста есть возможность меньше получать роялти за большее количество прослушиваний. То есть он может отказаться полностью от заработка для того, чтобы у него было больше прослушиваний. То есть и это был ответ, по сути, на петицию справедливости, <сёк>, которую многие музыканты подписали, для того, чтобы Spotify поднял хотя бы до 0.1 доллара. То есть это ну, для, до одного цента за стрим, за, за, за одно прослушивание. Эм, интересно то, что ну, другие платформы ну, как бы тоже не сильно хорошие деньги предлагают. Например, Apple Music предлагает 0.006. Google, YouTube, Music предлагает примерно столько же. Также Deezer. Вот. YouTube предлагает 0.006. И то есть... Аж кто меньше теперь, мы поиграем. <соединяемся> <соединяемся> <соединяемся> Spotify предлагает примерно от 0.003 доллара. То есть до 0.004-0.008 бывает, но я не знаю, как, как это так работает. Вот. В целом, короче, чтобы понимать, за 1 миллион прослушиваний Spotify даст 4 тысячи, тысячи баксов за 1 миллион прослушиваний. Apple Music, ну, 6-7 тысяч баксов. Google YouTube Music, 6, что же примерно столько же, столько же Deezer. Uh, Tidal, uh, стриминговый сервис JZ z mm -hmm он больше всего платит, но там очень много, мало прослушиваний. И э, есть слухи, что он очень плохо платит, в том смысле, что редко как-то и вообще неизвестно кому как. В общем, все у них плохо, они там банкротствуют и всякое такое. Но при этом, если... Там, вам повезет, то получается за один миллион прослушиваний ты получишь 12 тысяч долларов. Да, если повезет. Если да. он захочет выплатить эти деньги. Да. Да? А YouTube, как самая популярная платформа, ну, но она больше не про музыку, сколько про видео, да? да, но тем не менее все равно туда заливаются, ты можешь получить 600 баксов за миллион прослушиваний. <с> <с> то есть, получается, вообще, как артисту бы, на самом деле с точки зрения заработка это практически невыгодно, он эти три тысячи баксов за какую-то рекламную кампанию может взять, но ты, вот для того, баксов, чтобы присутствовать, ты, правильно? Три баксов на рекламную кампанию или на оркестр просто для того, чтобы записать музыку, вот. или на студию звукозаписи записать альбом, типа, это тоже огромное ну, ну, вложение, если хорошая студия. Ну и как бы, то есть, вообще, и при том, что половина пользователей Spotify — это бесплатные пользователи. То есть, ну целая, ну, целая половина людей, которые присутствуют на стриминге, они как бы слушают, ну, типа, и артист ничего не получает вообще. И как бы получается, что... Ну... Артист занимается благотворительностью. Да, да, да, да, да, да. И, ну, многие жалуются, что ну, музыканты за, за рубежом, что, в общем... Что заработок с 7 миллионов прослушиваний альбома не больше, чем э, у парковщика. Это примерно 25 тысяч долларов в год. И действительно, насколько люди слушают стриминги, насколько они понимают, Да, насколько это дыра, да, в этом смысле, да. При том, что это все на самом деле не музыкальная индустрия. А это тех ну, Они предлагают технологию, они предлагают решения, то есть удобство для слушателя. Да, да. Но это тоже как бы такое дело, так как, например, давно уже известный стриминговый, можно сказать, сервис, хотя он не совсем стриминговый, магазин, можно правильно так сказать, это Bandcamp. И я, наверное, бы очень сильно рекомендовал многим музыкантам обращать на него внимание, так как там слушателей, естественно, намного меньше, чем в YouTube, чем в Spotify, во всех этих стримингах. Но, тем не менее, ты сам предлагаешь цену за свой альбом. Тем не менее, эта площадка является твоим собственным магазином. Ты можешь даже бесплатно пользоваться им, ничего не вкладывать предлагать товары, ну, мерч, все, все предлагать, прямо в, в ну, делать свою страницу, дизайн, все, все делать. И при этом э, ну, у слушателя есть возможность послушать типа, твою музыку. Ты можешь сделать так, чтобы э, слушатель сам выбирал цену на твою музыку. Или ну, ты можешь поставить большую цену, или там, вообще бесплатно, как тебе угодно. То есть артист сам выбирает. И это очень ну, удобно, и мне кажется, что это, не... честно, это очень честно и прозра... прозрачно. Э, кстати, по поводу прозрачности, я читал интересную статью по поводу того, как стриминговые сервисы вообще, ну, насколько они полезны слушателям. И к чему вот это вот массовое ну, прослушивание и вот эти вот массовые как бы, рекомендации одного и того, одной и той же музыки, к чему они могут привести? По сути, ведь вот это «Discover Weekly» который есть в Spotify и, собственно говоря, унаследован другими стриминговыми сервисами. Он как бы генерирует плейлисты, исходя из того, что ты слушаешь, из того, что тебе там ну, нравится. И, естественно, на это влияет точно так же и деньги, вот эти pay for, pay, pay for play. То есть, чтобы туда попасть, система, и, конечно. разумеется, влияет э, алгоритм, там, ну, как музыка сама по себе, да, там, типа, если ты какую-то странную музыку слушаешь, то о, бот серчит в интернете э, похожие слова и похожую музыку на твою музыку, э, вот, э, и что... Интересно. В итоге эта это информационно-коммуникационная технология приведет нас к тому, что мы... Э, ну, что Spotify, вернее, изобретет какой-нибудь искусственный интеллект, если уже сейчас э, над этим нет работы нет, у стриминговых нет. сервисов, которые будут просто сами по себе создавать, генерировать музыку. Потому что... Э, ну. Это довольно выгодно. Все роялти тебе, ну, там, создателю, пускай, ну, я думаю, что никаких проблем не будет. Но э, все деньги э, отдаются с Spotify, и ты слушаешь тебе классно. В принципе, ты не ищешь артистов. Как часто вы заходите э, к артистам на странице? в плейлисте, там, да. случайно, не так часто, значит, собственно говоря, вас очень легко можно ввести в заблуждение, можно сказать, и добавить туда трек, который никто не писал, кроме, ну, искусственного Интеллект. интеллекта. Да, и это, на самом деле, не очень хорошо для слушателя, потому что слушатель, который все время слышит музыку, которую ему рекомендуют, и которая ему нравится, и подходит именно к той музыке, которую он уже слушает, он как бы оказывается за, запертым в этой, э, в, в этой вот схеме, и получается, не у угол. него избыток музыки, получается. Он не слышит новую музыку, он закрыт от каких-то испытаний для себя, и э, он как бы замкнут в одних и тех же чувствах, и, типа, и в итоге ну, этот э, искусственный интеллект по большому счету будет естественно делать как можно лучше, как можно вот то, что вам нравится, стараться делать но, вот так, то, что вы любите. Но по факту он обрежет очень много возможностей. Да, это да. Деградация называется. Информационная деградация. Да, это, да. это же самое да. информация, но только разлагается и не становится что да. да, и при, при этом получается так, что э, ну как бы э, я надеюсь на то, что это скорее произойдет. Потому что э, слушателей, которым абсолютно все равно, по большому счету, на музыку, а, ну, такие, ну, есть, ну, типа, что, а, а, мы сами там иногда, да? Mm -hmm. вот, э, грешим. Да, да, грешим случайными там какими-то прослушиваниями. Эти слушатели, они как бы, ну, будут на искусственном интеллекте слушать музыку этого искусственного интеллекта, и им будет норм. А вот люди, которые ищут, которые как раньше, да, они вспомнили, о, там, помните, Были, как было, да. да. А, они точно захотят авторской музыки, которая смелая, которая будет, другая, я не знаю, да, другая, да. которая там на гитаре человек будет играть, и все равно, типа, там, ну, отлично, то есть душевно, чувственно, да, будет слышно, что это, ну, не какая-то там история, в общем, сгенерированная, чувствоваться будет, вот. Поэтому за ну, будущее, конечно же, все-таки за тем, чтобы, как можно выразиться, писать музыку вот именно настоящую, там, ну, от искреннюю, от чистого сердца. Смотри, а про то, что очень многие, не знаю, за границей, скорее всего, нет, они там на рекламах зарабатывают, но очень часто музыканты, особенно на старте, имеют, например, основную работу. А, Это, да, да. Ну, Это история а... правдива. Музыканты в целом, они ну, могут относиться к, своим, ну, к музыке как хобби и зарабатывать на какой, ну, в, друг, в какой-либо другой отрасли и вкладывать там, в итоге, типа, деньги в музыку. Это я к тому, что невозможно, да? Или возможно? Вот тут и скажи, чисто на музыке зарабатывать. Возможно, конечно, возможно. Ну, Это, если ты будешь пахать и очень много контактов иметь, правильно? Э, ну, если ты коммерческую музыку пишешь, то вообще, ну, без проблем в целом, да, то есть там для видео, для всякого такого, ну, вообще не вопрос. Если ты там хочешь параллельно еще какой-то свой авторский проект, э, то тут тяжелее, тут там, ну, просто либо там с семьей как-то ну, меньше общаться, с друзьями, да, ну, то есть, чем-то надо жертвовать, либо, опять же, таки жертвовать коммерческими заказами. И, ну, но при этом меньше денег будет, ты, значит, меньше денег сможешь вложить в свою mm -hmm. авторскую музыку. Но также, но в авторской музыке что важно? Это то, что ты либо вкладываешь много денег, либо вкладываешь в два раза, в, там, в три раза, в несколько раз много, больше времени. Mm -hmm. Потому что, ну, для того, чтобы ты, ну, если ты действительно хочешь сделать качественный продукт, какую-то качественную песню, чувственную, которая действительно передаст все, что ощущаешь то да, ну, нужно либо то, либо другое, чем-то жертвовать, потому что время, не резиновое, то есть в любом случае должен как-то приспосабливаться. Хорошо, я за мастерскую зацеплюсь. Что это был за релиз? ты сказал, что ты очень им недоволен? Ну, не то, что очень им недоволен. Просто, ну, я доволен, что они нашли, там, мой трек, там, как же, как происходит вообще? Ты берешь, ну, у тебя там есть, там, какой-то либо мини-альбом, либо трек, либо что-то еще. Я прочитал про мастерскую, там зашел на их ВК э, ну, аккаунт и прочее, увидел, что они рассматривают музыку в абсолютно разных жанрах, ну, то есть они открыты, из широкого типа поля. Вот, и я думал, что, ну, как бы, можно вообще совершенно разные треки им прислать, собственно говоря, и они будут расслушивать, и если что-то увидят, зацепится, скажут, например, доделать или, там, помогут доделать, так как это уже лейбл, а не просто дистрибьютор, посоветуют или что-то, ну, в общем, какая-то будет связь, общение, да, по сути, это самое важное, что, как бы, ну, для того, чтобы, получил, да, да, какой да. Ну, им там, короче говоря, им трек понравился, они там некоторые документы мне присылали, хотя непонятно, с подписью или нет, то есть какая-то очень странная история, потому что, собственно говоря, я как бы особо ничего не подписывал, и как бы и, и мне просто присылали, грубо говоря, копию, ну, типа, как все должно выглядеть, и я как бы глазами хлопал, окей. Но ну, в итоге они, ну, я согласен был на то, чтобы они, естественно, выложили мой трек, потому что, ну, сам по себе лейбл мастерская, на самом деле, не такой уж и, как бы, популярный, ну, то есть, это хорошо, ну, что он нишевых... есть, хорошо, что нишевых. он есть, вообще, очень хорошо, у нас не так много лейблов, тем более тех, которые стараются быть популярными, вот. В общем, оказалось, что они ну, не совсем широкого, в общем, они не все берут. То есть, если ты, опять же, играешь блэк black metal, но ну, они тебя не возьмут. Ну, то есть, <laughs> да, ну, как бы такой прикол, что, ну, я не играл блэк black metal, да, но я ни разу не слышал на их совете где они, собственно говоря, обсуждают музыку и решают, вместе все садятся и решают, брать или не брать на лейбл. Я ни разу не слышал ни black metal, ни какого-то там эмбента конкретного эмбента ну, каких-то там idm вых ну, инструментальных трек, они чаще, они больше направлены на поп с синтезаторами. То есть то, что происходит у Дорна, собственно говоря, самого в творчестве, они больше смотрят на это. Ну, типа есть... Юка там, кто был? Да, да, да. да Константин. Юка, Константин, это все, они ну хорошие артисты, просто, ну, как бы... Сейчас а... это узко узконаправленные такие То есть лейбл. в итоге, да, это получается все равно нишевая история, Uh, ближе все-таки к поп. Ну, может быть, альтернатив, если так можно выразиться. Но тем не менее, uh, это как бы не про широкую аудиторию, то есть не про широкий вообще охват жанров. Хорошо, смотря, а что это тебе дает? <плёк> вот они забрали твой трек. Ну, забрали ж, правильно? То есть, релиз ну, был. типа, а, они не забрали, они выпустили, да. Что тебе это дает? То есть, я не понимаю, это как пиар? Да, конечно. То есть авторское право все равно принадлежит мне. Так. Просто, ну, мое имя, все, все это мое. То есть, вот. Но они как бы не... Ну, типа, там у меня есть прослушивание, там, на SoundCloud, на стриминговых сервисах. Все это есть. Но это, я так понимаю, они сами с этого почти ничего не заработали с этих всех прослушиваний. То, что я был, у меня был релиз как бы на... на сыром сборнике. Вот. Mm -hmm. Это сборник у них был такой. Вот. Я думал, что у нас будет... А, как я и говорил, я думал, что у нас будет, ну, какой-то там диалог, и мы, типа, там вместе как-то допилим. Ну, оказалось, что я был, наверное, слишком наивным, хотя, в принципе, это не сильно удивительно. А, нужно было присылать, грубо говоря, готовые треки. Они пишут демки, но, но не демки. Надо максимально готовые треки присылать mm -hmm. им. Вот. Но и на самом деле всем лейблам желательно присылать просто готовый материал. Демками это называется просто потому, что это как рудимент. То есть то, что раньше это называлось демками. Сейчас просто тоже называют демками, но на самом деле это готовая, качественная mm -hmm. запись mm -hmm. с мастерингом, совсем все очень качественно, сочно. Всякое такое. Вот, и поэтому я, ну, мой трек попал в сырой сборник, а не как бы в какую-то еще другую историю, да. И, э, ну, так получается, что, да, они сами, скорее всего, ничего не заработали мне. И я, собственно говоря, тоже ничего не заработал. А есть шанс дальше, на, например, на сотрудничество? Вот они уже, да, рассмотрели тебя поняли, что ты можешь или не можешь, и по идее, ну, как бы, я не понимаю, дальше им смысл. Они надеются, что они найдут артиста, с которого они заработают, который выстрелит. Но это У... же работать надо с ним дальше. У них есть, как это, продюсерские контракты. Угу. То есть сам угу. Дорн, это уже, ну, грубо говоря, как-то там, наверное, относится все-таки к мастерской, но по сути это Дорн заключает контракт вот с артистом или группой, чтобы их и, ну, там, помогать, короче, их, им, в общем, там, со звуком, со всем, ну, то есть, э, вот, такие дела. И поэтому, ну, да, если они чувствуют, что это в их нише музыка, и, ну, она принесет им доход, ну, а какая, ну, естественно, они, там, то, что им нравится, им кажется самым, ну, типа, прибыльным и лучшим. Это понятная тема. Вот, и поэтому они вкладываются в то, что они считают самым прибыльным и лучшим, вот, для них. Ну, и дальше, получается... И дальше, естественно, все, ну, как бы, концерты, все вот это, как с Юка было, да? Да. Вот, как с этими Константинами, там, всякими, комиссия, там, не знаю. Я просто не сильно слежу, мне не очень интересно. Ну, хорошо, давай подсумирим это все. То есть, получается, смотри, берем музыканта. Первый музыкант должен работать и, прежде всего, ставить музыку, превыше всего. Дальше о себе заявлять соцсети, друзья, устанавливать ну, контакты. Ну, если ты популярную музыку пишешь, то это все-таки важно, потому что, ну, в твоей музыке важна именно вот популярность, да. И получается потом коммерция, то есть какие-то там... Видео, mm, сон-треки. Э, ну, это скорее, с, как только ты написал трек, наверное, желательно сразу же приступать к клипу, чтобы mm -hmm. не затягивать, чтобы у тебя был готовый продукт, контент уже, который ты будешь выпускать на Ютубе, и все его будут потреблять. Mm. И дальше, тут получается, ты собственным таким, типа, мини-продюсированием, как я это называю, занимаешься. Ты сам пытаешься пропихнуть свой продукт, на различные платформы, чтобы а, тебя услышали. Да, есть еще такой момент, так как ну, это вот касается артистов групп, с группами немножко легче, так как получается больше финансовых вложений. Вот, потому что ну, вы в группе, вас больше человек. Вот. Но по сути, да, ты сам собираешь комьюнити на Reddit, ну, собираешь какой-то вот круг фанатов, общения. На Reddit, на, ну, там, может, в Твиттере у тебя там подписчики, в Инстаграме. И параллельно, ну, если у тебя действительно ну, какие-то есть хорошие видео интересные, то можно и Patreon открывать, можно делать стримы на Твиче. То есть один из способов заработка, кстати, который не, не успел, забыл как-то упомянуть, это ну, на Твиче стримы, всякие живые выступления вот, во время кар... ну, ну, карантина да. и прочее. Это очень актуально. Все, будем на этом заканчивать. Спасибо.